Всем здарова, дамы и господа, с вами все также я, Вули, и у нас рубрика Новости недели спустя месяц после первой части. Это немного странно, пожалуй, да, но произошло достаточно много всего интересного, о чем я просто рассказать как бы и не мог. Потому что вышло достаточно много интересных новостей. Много интересных моментов. Именно о них мы сегодня поговорим. Присаживайтесь. Приятного вам просмотра. Итак, начнем с такой более или менее бесполезной темы, а именно Hell Engineer. Разработчики Hell Neighbor дали доступ на 30 минут вместе с программой вместе с программой Stasia дали доступ на 30 минут к инженер Engineer. Можете поиграть вместе с друзьями. Если вам интересно, на самом деле, более подробно данная тема. Если она хоть кому-то интересна, то можете посмотреть канал у Джок. Видеоролик был и у Феликса. Соответственно, видеоролик по данной игре. Ну и там большинство ютуберов они, кстати, выходили. Но, скажу честно, Hello Engineer, как по мне, это не канон, это отдельная фигня, которую, ну, лично я не оценил. Я не знаю, что по поводу вас, кстати, можете свое мнение написать в комментариях. Я лично данную тему не оценил. По-моему, это просто как красаут в мире Hello Neighbor. Лишняя фигня, но разработчикам нравится, разработчики делают. Идем дальше. Немного более полезной информация: именно новые скриншоты Hello Neighbor, новая... Все такое, можете сейчас видеть на своем экране Достаточно красивые текстурки По сравнению с тем, что было раньше И тем, что стало сейчас Это да Рубрика интересных вещей Эвил, игра Эвил а, Странный кроссовер Который, грубо говоря С Приветствия 2 как-то до связано Потому что персонаж в Там все-таки есть Ничего сказать по поводу данной игры не могу, не интересуюсь, но если вы любитель такого жанра игр, то можете посмотреть, может вас заинтересует Ну а теперь перейдем к достаточно интересной информации, которую наверное слышали уже все любители Hello Neighbor, а именно комьюнити менеджер Ира Сделала слив Hello Neighbor 2 демо, то есть есть Hello Neighbor 2 бета и видно есть демка, которая есть у разработчиков, которая скорее всего будет скоро у нас а именно, она сделала слив а, локации Hello Neighbor, по крайней мере, пока что не полный, видимо, ее будут еще дорабатывать. Хотя, как мне кажется, она сделала это целенаправленно, ну, трудно не заметить в ОБС, включённые записи стрима. Хотя, все возможно. Если это было ненароком, то окей, понятно. Если это было сделано специально, что, скорее всего, так и есть, то окей, мы получили достаточно интересную локацию. Например, вот сейчас, если вы смотрите данный видеоролик, то у вас идет прямой экран всего, что происходило, все, что сейчас есть на данной локации Я могу сказать, что это выглядит круто, ну на самом деле круто в сравнении с тем, что было Во-первых, лестницы, новая механика, это офигенно сделано Во-вторых, ну улица выглядит более живую, мэрия наконец стала как мэрия, а не как обычный дом Ну и много чего еще Достаточно красивые текстурки, как по мне, достаточно хорошая переработка нашей телевизионной студии, достаточно интересная локация, камеры добавились, добавился город на фоне, это меня, кстати, очень сильно радует, очень стала более живой местность, вот. Соответственно, вот и все новости, которые произошли за последнее время, с вами был все также же, я Вули, всем удачи, всем пока.